Всем привет, вы на канале Ростиксона, а я его ведущий. В этом ролике вы узнаете особенности токена HML и его детальный разбор. HML – это блокчейн, созданный для дешевых, безопасных и высокоскоростных международных платежей между честными лицами и организациями. Она используется для облегчения трансферов между активами. В стиле стремится облегчить эти переводы за доли копейки, стремясь при этом быть открытой финансовой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 защиты от спама существует требование, чтобы каждый кошелек в стиле содержал хотя бы небольшое количество люминов. С помощью Lumens пользователи могут отправлять друг другу любую валюту, автоматически конвертируя ее в любую другую. Стиле также поддерживает смарт-контракты, основной сети стиля является Steeler Консенсус Протокол, который его создатель 9 мазер назвал первым доказуемо безопасным механизмом консенсуса. Он использует архитектуру федеративной системы византийских соглашений. В процессе генерации блоков и проверки транзакций участвует множество равноправных вычислительных узлов. По данным на сентябрь 2022 года в блокчейн стиле работает около 40 активных валидатор нот. Из них 3 принадлежат SDF, остальные двум десяткам организаций, в том числе криптовалютным биржам, на которых торгуется монета HLM обеспечивается децентрализация и безопасность сети.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 есть куча других преимуществ а также еще один плюс переходя по ссылке в описании вы получите 20 процентную скидку на торг комиссии биржа очень крутая так что работать с ним определенно стоит какие его достоинства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 С точки зрения рядовых пользователей переводы HLM очень быстрые и дешевые, но не всегда удобные. Например, при пересылке криптовалюты на адреса централизованных криптобирж и других касседальных сервисов требуется помимо адреса указывать специальную заметку мемо. Это дополнительный цифровой или буквенный код, который генерируется в кошельке. Перевод без мемо отправить можно, но биржи не смогут зачислить средства на нужный аккаунт. Еще одним важным следствием простоты эмиссии токенов стала возможность токенизации любых реальных активов, например, эмиссии стеблкоинов, привязанных к разным национальным валютам. Их свободная конвертация осуществляется с помощью якоры доверенных финансовых организаций, которые обеспечивают свободный обмен национальных валют в токены и монет HLM и обратно. Их можно рассматривать как мосты между традиционной экономикой и сетью стиля. В отличие от Ripple, стиля изначально позитивная Позиционировался как масштабируемая, быстрая и безопасная криптовалюта для расчетов между частными лицами. Чтобы сделать HLM ближе к частным пользователям и преодолеть барьер между криптовалютами и фиатными деньгами, Сили Девелопмент Foundation заключила немало партнерств с платежными системами по всему миру, особенно акцентируя внимание на Африку, Азию и Южную Америку.